Эх, май. Далеке сверкает алая зарница Над дикой туманой белой пеленой И уже с рассвета гимнает птицы. Пробуди под счастье утренний покой. И в зеркальном голямце серебрится речка, На лугах нынешней выпала роса. Облака белесые, словно овечки, Такая майская все время красота. И мыча коровы поплетется со стада, или в крик суровый с полеткой поступа. Утренние зори на душе отрада. Пропадет зарница с криком петуха. Далеке сверкает алая зарница. Над рекой туманы белой пеленой. И уже с рассвета щебетают птицы, Пробуди под счастье утренний покой. И уже с рассвета щебетают птицы, Пробуди под счастье утренний